Приветствую всех, друзья! С вами вновь на связи Блинникова Ольга. И сейчас мы с вами пройдем активацию программы ВК-мастер. Мы зашли на наш сайт. Наверху у нас кнопка «Войти». Входим в систему. Нас сразу же перекидывает на авторизацию. У нас здесь наш логин, пароль вводим и нажимаем на кнопку «Войти». Заходим во внутрь нашей системы. Идет активация. И вот мы уже находимся на главной страничке. Проходим сразу же во вкладку профиль. По инструкции сюда прикрепляем наш Pair кошелек через запрос пароля. То есть вводите сюда ваш кошелек, кликаете получить. На почту приходит вам пароль. Вводите его в эту строку и нажимаете на кнопку «Сохранить». Инструкция находится вот здесь, под вопросом. Дальше мы идем на активацию нашей программы. Вот он, наш ВК-мастер. Кликаем «ВК-мастер». Перейти к программе. У нас открывается с вами программа. И мы видим, вот здесь у нас открывается три окошка. Пакет 220, 83 рубля и 300 если вы нажмете на пакетик «220 рублей», у вас откроется сразу же окно, где написаны, какие функции, какие у него сюда входят в этот пакет. Видите? И наверху у нас стоит U-Money и «Pair кошелек». И мы выбираем способ оплаты. Либо «Яндекс.Деньги», да, «Банковская карта любая». Любая банковская карта, либо паер-кошелек. Три варианта выбора. Кликаем на паер-кошелек. Говорим «Оплатить с Pair кошелька Нас с вами сразу же перекидывает вот на такое окошко, где выставлен счет. И вот он, наш паер-кошелек. Смотрите, в паер-кошельке очень много валют. Смотря на какую валюту вы вот здесь вы кликните, с такого кошелька будут списаны деньги. Дальше все просто. Вы выбираете валюту, у вас открывается переход на ваш Pair кошелек. Все, вас переводят на ваш Pair кошелек, вы вводите логин и пароль, заходите вовнутрь, там большая такая же зеленая кнопка «Подтвердить». Подтверждаете и вас перекидывают сразу назад в ваш личный кабинет все оплата прошла давайте теперь посмотрим другую оплату как нам с вами оплатить то же самое банковской картой идем банковская карта оплатить и у нас с вами открывается именно а, вот она оплата за месяц 220 и вот сюда выводите свою карту Посмотрите, вы можете ввести либо кошелек, видите, да, Яндекс кошелек, и вводите любую карту. Вот они подсвечиваются, виза. Вот посмотрите, сколько там карт. Ребят, забивайте сюда номер своей карты, да, дата выпуска и три цифры на обороте вашей карты. Все, как только вы это ввели, сразу появится окошко. Оплатить, то есть далее и оплатить. Все чисто, интуитивно идете по, по всем подсказкам, которые вам дает сама система. Если мы идем с вами, оплачиваем через you Money, то кликаем на кнопку оплатить. И у нас открывается ну, то же самое окно, если бы мы нажали на карточку. Да? Вот кликаем. Создайте кошелек или войдите. То есть, если мы с Яндекс кошелька кликаем «Войдите», нас перекидывают сразу на наш кошелек. Все, вводим почту, телефон. То есть, опять, все интуитивно, то, что вам говорит программа, то, что она у вас просит. Все, вводите свои все данные и идете, оплачиваете. Если у вас еще не открыт кошелек, наверху в правом верхнем углу у вас регистрация. Откройте кошелек, на него сделайте пополнение и оплатите. Все интуитивно просто. После того, как вы оплатили, у вас открываются инструменты. Вы сюда прикрепляете аккаунты ваши. После прикрепления аккаунта кликаете «Выбрать аккаунт», открываете инструменты. Вот они, инструменты по тому, про, тому а, пакету, который я оплатила. У меня оплачен а, 300 рублей пакет. То есть у меня включено все, потому что мессенджер а, аккаунтов – это СРМ-система. Инвайтинг – это инвайтинг-групп. Вашу группу каждый день помощник 40 человек проводит. Менеджер чатов, менеджер чатов, это вообще отличная функция, это работа со списками, когда вы не будете терять ни одного человека, с кем вы входили в контакт, вы всегда будете видеть, на каком этапе диалога вы находитесь с человеком. Это очень круто. Внизу вы видите службу поддержки от программистов. Любые вопросы, которые связаны с работой программы, вы просто задаете им. Ну, а по системе обучения вы все вопросы уже задаете нам. В личном кабинете у вас тоже есть чат поддержки. Голубенькая голубенькая кнопка в правом нижнем углу. Она ведет в чат Телеграм. Я желаю вам всем больших результатов по построению команды, больших чеков. Потому что сегодня именно наша система партнерской программы позволяет любому человеку выходить на великолепные финансовые результаты. И вот я вам сейчас открыла свою команду, да, вот вы видите мою первую линию. И посмотрите, у всех людей практически есть а, своя команда. То есть это люди все вернули многократно ту сумму входа, на которую они зашли на активацию площадок. А вы знаете, что у нас линейный маркетинг у нас 6 площадок, на глубинном маркетинге у нас всего лишь 40 долларов глубина, где вы получаете по шестой уровень, включительно с каждого человека. Ну а система мастер, это накопительная система, которая позволяет вам сегодня строить свою команду, и выходить на постоянно повторяющийся доход. Это очень круто, когда ваш кошелек каждую неделю падает по 50 тысяч рублей российских. а Система работает накопительно всего лишь с командой 6 человек. То есть вам не нужно подписывать весь город Челябинск или свой город. Вам достаточно иметь 6 человек активных и ваш бизнес он уже состоялся. Я желаю вам хороших доходов. С вами была сегодня Блинникова Ольга. И до новых встреч. Пока-пока.